Это последнее письмо. Что, что писал в письме? Ну, в последнем письме он... Конечно, у него память хорошая и знания, знания отличные. Он писал письмо в письме это стихотворение Фета. Стихотворение Фета. И в конце, как обычно, все письма последние писал на белорусской мове. И чтобы я не, не переживала за него, у него все хорошо. А накануне он написал, что когда приедешь в передачу, привезешь, что ему привезти, там что много не привози, обязательно книги привези. Какие там он это потом сказал, определимся, какие книги еще сказать. Английский словарь он просил, чтобы английский не забыть. И зубную щетку не надо, а нужно, нужно что пасту зубную он очень просил привести. Ну, говорит, вообще книги мне, побольше книг, если дадут возможность, побольше книг мне привезти. Как каждая мать, она надеется на, на все, на что можно надеяться, что детенок жив, что ну, это просто может быть какая-то ошибка, может быть они неправду неправду сказали. Я, в общем-то, верю в то, что может быть и неправду, неправду сказали, что мой, мой сын должен жить. Ну, а дальнейшее, конечно, я буду писать по всей инстанции во все инстанции, которые только можно писать и ставить в известность, что, что, что просить. буду просить, чтобы выдали, если это так на самом деле, что его нет, чтобы выдали тело моего сына, тогда только я могу поверить в то, что это на самом деле произошло, а иначе у меня веры никакой нет. Никому, к тем, которые мне об этом могут сказать. Тема смертно-покрайня у Беларуси на пронишем находится под верхней серьезной завесой секретности. И а, такие достатковые и а, приклад а, к этому есть ситуация с Павлом Селеном и с семьей. А, достатково давно, уже больше за 20 дней, прошла информация, в сроках массовой информации об том, что Павел Селеон расстрелял. Но при этом а, ягонные сваяки, при нам с ягонные а, до да сих пор не отрымала а, никаких официальных документов и свечению об этом. А, уже давным-давно Комитет по правам человека была признана, что а, сама процедура а, выполнения присуда а, и Бог или сама процедура по смертонопрокрания у нашей страны, она, она является бесчеловечным выхождением со своей камней. Мне подается, что из этой ситуации ситуация с палом свином и из его наемы матери ⁇ это яскравый приклад и яскравое подтверждение к этому. Хотелось бы сказать еще об тем, что Павел Селюн был расстрелян и не глядя на то, что от его имя был подаден с ворот по правах человека были выключены процедуры, предупрежденные 90-другими правилами и, в к этой процедур Беларусь не имела права к выводу смертный смертной присутствия, смертной такое покарание, э, пока не будет расследжены сборов волосами на посудность. Но, на жаль, сегодня Судя верховного суда Кулимкович, и в принципе и разглядывка сына из ворот, сына из каргу, Павла Семена, фактично подтвердил его на мать и сказал, ты, что суд проведенный. международная структура. Знаете, я обязана просто, я не, не просто буду или нет, я обязана обращаться, я обязана, обязана из-за своего сына, из-за тех, которые, которые до моего сына были, и которые еще, видимо, если мы не прекратим это все, то и будут, потому что... Потому что мы живем пока в стране, где существует все-таки угроза, угроза этого слова, как смерть, смертная казнь. И я буду обращаться, я буду писать везде, где, где можно, где, где нужно и где мне могут ответить, где могут поддержать, поддержать тех, которые ведут борьбу против того, чтобы у нас была смертная казнь. Знаете, даже вот в письмах, в письмах он стал, стал говорить о том, что это, я недостоин там многого того, что вот обо мне там переживает, обо мне пишут что то, что я сделал, это, это, это ужасно. Я считаю, что люди, может быть, многие, многие не понимают, не понимает того, что я сделала, но что сделано. И свое, свое имя он писал с маленькой буквы даже на конверте, даже на конверте, что знак того, что, что вот он осознал все и что, что понимает, что произошло. Что я, в общем-то, знала, что у нас есть, есть такой... Ну, когда, конечно, я всегда была против, я всегда была против того, чтобы, чтобы таким образом, чтобы человек не сделал таким образом, его уничтожали, но, знаете, так близко, так близко меня это не касалось. Я сострадала тем людям, которые, которые с этим столкнулись, ну, так, так, что близко, конечно. Я думаю, что каждый вам скажет человек о том, что пока он через сердце не перенесет это, ну, он может сострадать. Уважающий себя человек понимает, что этого не должно быть. Мне при, на протяжении всего времени приходили письма э, с Европы со словами поддержки. Люди возмущаются тому, что, что творится у нас, и поддерживали моего сына, поддерживали меня. Вот, люди совершенно совершенно незнакомые, совершенно не знающие, но ну, они, они читали об этой ситуации, они знают ситуацию, прослеживают ситуацию ну, в Беларуси. И поэтому, ну, знаете, это надо принести через сердце, чтобы понять, как, насколько это сложно.